<смех> Я вижу предпосылки на самом деле воспитания, здесь исторические предпосылки, их много. Неудача – это что-то неправильное, неправильное – это что-то неудобное. А в тот момент, когда нашим родителям приходилось очень много работать, чтобы содержать в каком-то, скажем так, в каких-то формальных хороших условиях. Да? Почему я говорю формально? Потому что, эм, насколько я знаю психологию детского ребенка, не столь важно, сколько раз в э, день его кормят досыта, э, сколько важно, э, чтобы ему давали эмоциональные любовь. Mm -hmm. И вот эта формальность, э, она в общем привела к тому, что родители нас э, оценивали по удобству. Если мы тихие, мы молчим, это вверх. Если мы принесли пятерку, это вер. Если мы испачкали кофточку, познаваем мир с грязной лужи, это неудача. И они, в зависимости от того, правильно вступаем, вступаем или нет, это даже не школьная система оценки, потом она приходит в школу, они либо дают нам тепло, либо нет. И неудача для нас, Сигнал к тому, что мы не получим одобрения на самом деле не людей, которые вокруг, в том же а всех самых близких людей. И... Редкое семья воспитывает ребенка по принципу, если в мире как-то хочется, а потом чем-то не стоит. Даже если мы то образом воспитывает себя, есть определенные люди, которые могут привести к тому, что все равно будут принимать решение, что-то окей, что-то неокей. Uh, ну и, опять же, система образования, она всегда может вернуть нас uh, к да? как правильно, как неправильно, за то очень важно, в Правильно или несложно. И удобно. И удобно или неудобно. и хотелось бы даже вот я вот прочитала, что будет анализ, да, вы понимаете. Вот по Берну, да, вот взрослые состояния, да, родитель, взрослый и ребенок. То есть это все три состояния «я», которые в норме у каждого присутствуют. У каждого человека. Да. Они Да, но они должны быть, чтобы человек был гармонично развит, они должны быть в балансе, включаться в правильное время, да. То есть что такое родители, это именно вот эта оценка. <соединяющие> и ты не можешь освободиться от этой оценки, да, если сказать, вот полностью освободиться, включить вот это взрослое, э, состояние взрослого, то есть это здесь и сейчас получается. Независимое <соединяющие> такое да, мнение насчет вот, событий. <соединяющие> ну, вот, не мнение, да, может, я не, не очень удачный термин. Это, это... Вопрос в том, что вот эти состояния, на самом деле, и, вот, и ребенок, они есть в каждом человеке. И прийти к тому, чтобы вот все время пребывать, наверное, состояние здесь и сейчас, это нереально. Если все эти состояния по Верно, они как бы это норма. Они должны быть.